Привет, ну что я тебе хочу сказать? Я нашел новый Easy Drop, и вот сейчас знаешь как... пум пум пум пум пум пум пум пум пум И да! Это с первого бесплатного кейса человеку выпал скин за 2 500 Рассказываю весь прикол Короче, на Изике у меня стояла подкрутка И закинув 100 рублей, я мог выбить 2000 Я там говорил, что конкретно стоит подкрутка Это не реклама, сайт говно и все в таком духе Но потом Изик мне эту подкрутку отключил И странно, что многие говорили реклама, реклама, реклама Хотя я там таким говном сайт заливал Да, были депы, но тем не менее я там прям лил сайт Калам, и по итогу всю эту историю мне убрали и больше подкрутку не ставят. Теперь пошла такая эра на вилдропе. Они, походу, хотят такого же хайпа на моем канале, как было с Изиком, но у себя. Все, всю правду вы в этом ролике услышите. Да, подкрутка, я так понимаю, уже будет. Ну ибо нифига себе, 250 рублей закинул, уже 2500 выпал. Ну, как бы его еба таебать, нихуя. Вот, поэтому будет жестко, надеемся. И будет интересно. Понали.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 Со стопроцентным бонусом к депу будет находиться в прикрепе Переходи и выигрывай, а мы продолжаем Ну, собственно, что? Короче, смотри, нам упало 2500 это э, первый бесплатный кейс Вот в чем прикол, то есть у меня еще два Открытия, я просто, знаешь э, Есть такой мем, я захожу на Изик, э, депы там, знаешь, типа чтобы, чтобы хватило, короче, на первый бесплатный Кейс и закинул сюда, чтобы хватило На первый бесплатный кейс, потому что у меня был Ролик, где мне опять продолжило дропать Ну, короче, тоже была подкрутка и я такой, окей, да, ролик не рекламный Ссылок, ни промиков, ничего, естественно Не будет, ну и я вот прямо сейчас На этом моменте скажу, что Сайт Кал никому не совет это укупать, я смотрел падает тут хуево короче ни ссылок ничего не будет это сливной проект у меня у меня блять подкрутка стопроцентная сайт говнища вообще прям полный кал Думаю, сейчас все вопросы у вас отпадут. А, смотри, в чем суть? У нас на балансе 2800 У меня стоит подкрутка. Давай-ка мы сделаем, как мы делали на Изике. Когда стояла подкрутка, но ну, мы обычно шли на дигл коронный АВП похоронный. Здесь я ебану на высокий шанс оку. По Сразу 10 кейсов. Бля, надо, наверное, звук выключить. Я, короче, наушники одел. А у меня звук на колонках. Так. О! 2800, Блять, да! Ну вот, пожалуйста. Это я закинул 2505 тысяч, блядь. Ну вот, и вот и после вот такого каждого момента буду, знаешь, говорить, сайт кал, человеку крутят. Ну вот, блядь, ну чтобы вы понимали, типа, нет, ну ахуль, мне падает, почему бы не записать ролик? Ну то есть мне пиздец как дропается, охуенно. И вот признайтесь честно, вот чё Человек-то врать будете. Честно признайтесь, если вам так же бы дропалось, вы бы что, ролик не стали записывать? Да блин, я думаю иначе. Любой человек на моем месте записал бы ролик, если мы такую подкрутку поставили. Плюсом, если дальше ребята будут ставить шансы, то, ну, мы... Так, ну, это кал, конечно. Мы будем дальше, собственно, снимать прокачки уже. Потому что сейчас человеку нужно самому немного прокачаться. Ну, реально, там сейчас по роликам особо заказов нету. А, вот, поэтому... Выживаем как мой ⁇ Ну и роликов сейчас нужно сделать больше. Соответственно, 5-400. Блять, а это вообще неплохо. А это вообще прям гуд, 5400, блядь 250 деп, ебать, ну это реально Это вот изик номер два Я еще думал, типа, ладно, 2, 5700 на балансе Блядь, это реально, все, дроп Номер два 2, изидроп, админа Смотрите, сделайте так же, буду дальше ролики снимать Ну и вот, по поводу денег говорил Типа, нужно себя немного прокачать В том плане, что, ну, короче, немного Себе инвент бустануть, потом я все продам А то денег сейчас тоже не так много а Они нужны, мне вот тут нравится Вот этот кейс, короче, для инвесторов Конечно, большая загадка что он реально может из себя выжить Но скины там Набор хороший, то есть элементарно Вой, который, ну, чё врать, на моем аккаунте Вой мо... Статрек Орион? А, так это Статрек блядь! Хорошо, десятка! Да нет, ну все, слушай Реально, блять, этот сайт заменил изи дроп Ну, я не в том плане, что он там пиже изика Нет, просто он э, начал ставить подкрутку, да Когда изик это делал, а сейчас он не делает Мне начал ставить подкрутку вилт Так, ну мы сейчас все продадим Если стоит подкрутка, давай Давай кейс для инвесторов дальше Блин, не знаю почему кейс привлекает А сейчас у меня, прикинь, бас сыт. Вот будет весело Не, ну не хотелось бы, конечно Ммм, mm, блядь. Ну все До Доигрался А 1000 рублей На балике 2К Давай попробуем все засунуть в контракт Я вообще не помню я, тут даже... я сайт уже рекламировал, врать не буду Но я говорил, да, что реклама была Так, мы тут особо вот че чо апгрейды не проверяли Я хочу посмотреть но это не, это не, не проверка, но на, на изике мы как делали? Короче, стояла подкрутка, мы фигачили кейсы. На апгрейды вообще не шли. Сейчас посмотрим, если подкрутка, то работает ли подкрутка на апгрейде. Но, опять же, с одного апгрейда это особо не... Ну, блин, скрафтился. В принципе, x 2 Так, ладно, давай-ка мы сейчас попробуем продать Все. Это 5000 рублей Но если бы подкрутки не было Вот уже на этом моменте Элементарно меня бы начало сливать Все-таки с 255к сделать Блять, ну я думаю, это Ну хуй знает, это нереально Короче, ладно, x10 не будем доделать x5 это тоже много, x2 Блин, ну можно, конечно, сделать Типа это 50% О, давай, давай да, почему нет Если стоит подкрутка, похуй Если стоит подкрутка, то похуй о, а, оно зашло. Кут, блядь, с 250 рублей. Бля, ну они же... Бля, они 10 тысяч конвой стоят. Забрать. Разберем, похуй. Или что, блядь, или что-то еще улучшить. Пожди, да, блядь, давай, короче, я, я вообще не по сценарию ролик пойдет, я что-то еще 250 закину. Чтобы вы мне мозги не делали, я вот прям при вас все это хочу сделать, то будете говорить, ой, реклама, нет, ты закидываешь. Нет, закидываю я. Давай, ладно, 40... Чё, 40%? Ну, если подкрутка, да? пробу максимум отсюда вытащить. Пополнить. Так, я данные вел, Прошу прощения, что я данные своей карты вам не показал. А то я же знаю, вы дотошные. Скажете, почему карту свою не показал. А вдруг не то депнул или еще что-то. Ой, у меня тут мемы из ТикТока были, бля. Ладно. А, что мы делаем? Где здесь у меня? Вот, повещение. Так, еще 250 рублей. Погнали дальше я, я вот не знаю, какие сейчас могут быть вопросы Я все на ваших экранах делаю, ладно Кстати, успеваем сразу перчи принять Я просто только зашел Тут сразу трейд вылетел А, 8900, бля, но ну это разница почти в косарь Мне в принципе похуй, я 250 рублей закинул Но разница в косарь, конечно, неприятна А так они вообще сколько по стиму стоят? 8700, ну 9, а вот 10к Но почему-то цену взял 6 октября Сегодня у нас 10 -е. То есть немного в дате он потерялся, мне интересно почему Даже за 9 тысяч, ну короче, косарь разницы, ну бля, неприятно 9400, конечно, были продажи Ладно, переходим обратно, мы закинули еще 250 Так, бесплатный второй кейс, он от 500, мы закинули О, нормально, бля, прошу прощения, вы просили не орать Ну слушай, закинув, блин, у ну, меня ребра заболели с ребрами, что проблема есть, я извиняюсь Закинув сколько, получается 500 рублей? Да это подкрутка, вам так падать не будет, я говорю сразу, более будут же ко мне потом вопросы. А почему тебе так дропается нам нет? Мне подкручивают. 300 рублей, мне, блядь, крутят. Я даже скрывать ничего не собираюсь. Я говорю, все как есть. Если будут вопросы ко мне после этого, ну, я не знаю, ну, реально, тут не должно ни ничего быть. Ну, типа, бля, реально же говорю все, как оно по факту. 300! Да как же это шикарно все. Дальше фастом. 4600! красота дальше 6000 бля ну слушай куча красиво о все 8000 короче этот балик я уже оставлю на следующий ролик ну типа по итогу чем мы со сколько 250 деп 1 мы вывели перчи сейчас на балике 12000 это мы еще закинули 250 Итого! подводим итоги с 500 депо вывели 10 плюс 12 на балике 22000 плюс я еще расскажу, мне здесь подкручивают, не нужно писать в комментарии, типа, ой, реклама, то тосим, -то тосим, 8. нет, реально мне крутят, ну, тут э, факт, вам так выпадать не будет, вы тут не открываете. но если есть возможность записать такой контент, мы записывали так, изик он заходил, и я запишу вот это, почему нет, ну, мне крутят, но я об этом говорю, если админом все ок, то, блядь, да, я забираю дроп, да, окей, а дальше уже будем выносить по 100 тысяч сайтов, ну, Просто вопрос времени. Всем огромное спасибо, я балик на следующий ролик оставил. Если мы сегодня сделали с 200, с 522, 22, то вопрос, сколько мы сделаем с 12 тысяч. Вот, всем спасибо, в остальном скоро прокачки, как и обещал, будут. С вами был Человек, всем пока, ждите вторую часть, но там уже будет пожестче, чем сегодня точно. Всем спасибо.